Привет, молодые люди. Меня зовут Эрик Шоков. И сегодня катки. Ваши любимые катки. Вы это часто просите. Давно не играл в Фэйсит, и сегодня мы туда вернемся. Я вам скажу так. Сейчас... Я, наверное, в лучшей своей форме за все мои годы в КС. У меня был ролик года два назад про то, что я сыграю с каждым проигроком из топа. Он у вас тут на экране, вы можете тыкнуть. Я сейчас его гляну еще раз и пересмотрю, кому можно кинуть вызов прямо сейчас. Напоминаю, что я выигрывал Зевса, Бумыча, Антику. Проиграл я Киндору. Джейму и кому-то еще Не хочу вспоминать, это грустно Но там есть еще очень много про игроков, С которыми надо будет сыграть В общем, ожидайте эту рубрику Это топ Я давно не играл о серьезно Очень хочется попробовать Возвращаясь к ролику, хотел бы сказать, что Дорога к 3000 Элла создается из 10 каток Может быть даже больше Это смотреть интереснее, динамичнее Ну и плюс по Элла будет большая разница От начала до конца Такие вот дела Моя текущее Элла у вас на экране Поэтому прямо сейчас мы готовимся к поднятию. Скажу вам так, игры, которые сейчас у меня будут на седьмых-восьмых левлах, я вам серьезно, матчмейкинге сложнее играть. Так чувство, что на седьмых-восьмых левлах сейчас играют бигстары или беркуты. В общем, вы это сами увидите, поэтому желаю тебе приятного просмотра и аппетита. Спасибо, что ты кушаешь под мои ролики. Не забудь поставить лайк, это очень важно для нашего канала. Ну а мы приступаем. Let's go. Наша первая игра из 10, сейчас мы играем плюс-минус на плюс 27. Ну что ж, сервер Швеции, карта Мираж, первая катка спустя очень долгое время. Последняя игра была 22 декабря, ровно месяц назад, ну плюс-минус. Все, полетели, полетели. Второго. Команда рабочая, так сказать. и тетрис тетрис yeah. да трэш класс полославик до сих пор ладно мой косяк что я не убил да больше да похуй <свят> я не знал пропустить. Посл... Я не еду в отаки. Окно убилось. Хороший, Хороший... Лош... Хороший... Это... Блин. О господи, первая катка конечно, жесткая. Абсолютно. Блин, да. Дарья, вот это все. Пелос, Пелос. Найс, Либо тетрис либо я гейм ребят за вот раньше... 2 в 4 или 2 в 5 О -о -о -о. Сам сказал, что пачки нет. следующая карта играем да 2 тут не пишется сколько плюс это очень плохо а, но против нас 1900 1800 400 тысяч а так против нас 7 мы 6 ладно это будет наверное 5 просто О, как это было пафосно запускаемся oh. Oh, wow. И... Один из бокс убил. А там и слышишь два. А, а Вообще. Твой? Да нет, особо за игру, мне, к сожалению, не заход, мне. Ну слушай, ну это прям с... Матчмокинг катка была 350, да Следующая катка это Швеция, карта Мираж а Против нас 2500, 1300, 1900, 1400, 1700 Короче, по идее такая же легкая катка должна быть Стреляться будет только один чел Хотя у него АВГ-20, ну вот 23-й русский чел Ладно, посмотрим, что будет Пока очень легко идет. Если так будет продолжаться, то мой КД будет 1.5 А мой АВГ-25 Неужели матчмейкинг за русские катки помогли? Либо это реально попадаются боты до сих пор Очень сложно понять, что на самом деле происходит Начинаем Сити Наус! Да, то есть, точнее, я чел точно выше. Блин, блядь. Вау, я думал стоит. Так, ну, короче, это не назвать каткой вообще, это реально матч был. Идем на Следующая игра, а, мы играем на карте Dust2. Я, я, я вот реально хочу взять паузу после этой карты. Я завтра допишу уже этот ролик, но плюс к этому. Не хочу играть Dust Mirage. Реально достает, это неинтересно. Один нежный, три Кстати, соцет, компоненты. Ай-яй-яй. Нет, не, там пачка х ⁇ ня. Ого, там Одна, за... Туда? Туда? Туда? И все, все, все. Все, все. Все, все. Ай, ладно, это вообще не игра Опять Вообще катки просто отмена Я как будто матчмакет играл, без шуток Очень просто, и сейчас мы подняли Элла До 80 91! Что это за рофл вообще? Самый халявный Элла И с тем учетом, что это реально были катки, где я отыграл То есть это не буст Ладно, я беру паузу и завтра продолжу Для вас это мгновение Один шорт. Так само есть. Модель. Ещ один, яма, вот. Блин. Там вообще инвалид, человек. Подождите, у меня есть ган для убийства этого человека. Дело. Ага. Меня заблотил, как так спука. Это а, да, это штука. Ты 18? Ладно, забито, давай быстрее начнем новое. <свист> я думал, ты все проиграешь. <свист> Найс, nice, бро, говорит Небольшая рекламная интеграция на сайте GG Drop. Это, если что, та самая компания, которая спонсирует команду Gambit eSports Ну, а также она провела шоу-матч против игроков Gambit с ютуберами, которые рекламируют GG Drop. Вы можете посмотреть этот ролик Было реально зачетно, он у вас на экране Зимний ивент Ребята проводят классные события, которое дает вам много кэшбэка Прям очень много К примеру, вы открываете кейс Давайте откроем Санни Санты Открываем кейсики еще раз открываем У вас есть шанс 12% то, что упадет токен Получается, заходим в ивент У меня есть 4 токена, я ставлю их здесь И начинается джекпот Выиграет рандомный человек И он сможет бесплатно открыть любой кейс Ну а также на этом сайте действует очень классная акция Когда вы открываете кейсы У вас, понятное дело, есть оборот денег Оборот денег докапливается до какой-то определенной суммы Вы сможете открыть бесплатный кейс Эти бесплатные кейсы у вас отображаются здесь Два бесплатных кейса Я вот так сижу, просто я открываю Хэшбэков здесь просто... Навалом. Поэтому ссылка на дждроп есть в описании, ну а мы идем дальше. Первая катка на 10 левеле в этом году. Мы играем против ребят э, 1900 АВГ. Посмотрим, что получится. Let's go, карты Вертига. Хотел зарезать. Ай. Ты это видел? <свы> <свы> <свы> О боже, что это такое? погарит чудо произошел. с пользой на гугл на не отвечать nice. найс Давай. Я, я смог oh. все я наигрался если... блин ну. все Ищите... еще катка у нас до uh, вертига снова я до сих пор не тренился адекватно сегодня и играю как мусор. АВГ 1900 и мы играем на 2000 Элла, но АВГ 1900 и реально легко играть. Против нас 2500, хоть что-то уже интересное. Поэтому посмотрим, что будет. Ну и 2200. Весь так и Следующая карта мы играем Мираж. Против нас игрок у которого 23 АВГ и 159 КД. Очень будет страшно, опасно. А, так у нас 29 АВГ и 2 КД у парня. Вот посмотрите на вот это вот дело. Let's go смотреть, что получится. Ой. Молодец. Хороший. Да ладно, не говори, не говори. Раскалдон. Хорош. Ой. Так, ладно Следующая карта Это у нас Демираж Играем против 1700 Элла Это должен быть Deathmatch Поэтому прямо сейчас мы начинаем Nice! well played Команда Команда firebox. Ой! Хорош! О! Так, так, ребята если что игра на плюс 30 наверное, вот наши противники и в 2 800, 2 500 а, средний у них 2 600 в общем сложная катка полетели let's go. Выпишите. ладр ладр ладр найс the... ты тот самый you? единственный зритель а стичей city... oh, стоит Nice. Nice. Вот cool. Все, да. Туда, нет. Туда, туда его. Инсайд. О, a... oh, хороша, а. Хороша. Ай-яй-яй. Еще один. Nice. No. No. Вы это, вы... Да! Ну, вот, вот и все, вот и все. Я понимаю, я знаю. Я это знаю. Следующая карта у нас уже 2087 Элла. Это вроде бы мой рекорд. Учила 4 4700. Так, у парня 4700 Элла. Это прям очень жестко. 2800, 3000. В общем, сейчас будет плотная катка, и нам дадут, наверное... 35 эла или 30 снова. В общем, будет интересно? Давайте начинать. До нас, да, 4 800 У нас 4 800 Да. Green Окей, суетливые. Очень жесткие. Бегай, бегай, бегай, бегай. Мидл будет. Save up. Ah. Nice. We can shot one. And Лучший! медор медор Мидор Вот он ПКД заебал умирать на миду, а? К вам буду шарта заходить помогать, подождите. Найс. короче, все, я не могу доиграть. Я их мут кидаю. можешь говорить слово, пожалуйста, за них? Типа не хотят а так вообще выходить. Я понимаю, у них 4к, но все равно, блядь, нельзя так себя вести. О май гад. Он гов... За, за дальним, за дальним, за дальним. О, Боже мой. Я ну такой впервые слышу. А он сказал? Он, типа, дай, дай мне мое ОП. Да это пиздец. Ну, в плане, дай мне моего ОП, это я подобрал да, другого да, да, человека. То есть ты понимаешь, насколько это До его кента, которого он умер. Да, когда да, брал, да, он, да. Он Yes. О боже, когда что-то идет не так против него, и он it, такой ужас Добрый день, бойцы гусь? Сайд, гусь, гусь Это твой друг. Он что то своего кита заорал? Да Орет его Найс, найс давай. Ну, давай. Ну, давай. Ну, давай. Ну, давай. давай. Ну, давай. Найс Найс, найсерик. Найсерик. Короче, run. я залетаю снова. Найсерик. Лучший ребят. Да, понял. Ладно, Sorry. ладно. Ну, слушайте, конечная катка mm -hmm. uh, против... 3.800 г, сыграть КТ-1, и плюс мы играли с такими дебиликами, и у нас были шансы на камбэк. Вот так вот у нас закончились скатки, хорошая игра под конец, вы увидели, как не нужно играть, какой ужасный человек может быть в игре. Хоть и у него там почти 5000 ЛА. Не забудьте подписаться на канал, чтобы не пропустить следующие ролики. С тобой был я, Эрик Шоков, и что это за движение? Всем пока, спасибо, что вы смотрели этот ролик.